Всем привет, с вами Шадиплей, и сегодня я играю в Warzone AR. Я впервые узнал о такой игре и попытался скачать на свой Honor 7, а потому что там поддерживается Fnafire, ну как поддерживается сказать, черным экраном. Ну, кстати, если интересно, хотите посмотрите видос, как я играл когда-то давно ну, В общем, еще когда еще в я еще был, можете там заглянуть в популярных видео. А тут у нас, чтобы повысить качество игры и улучшить представление услуг, в игре идет обработка и сбор данных с вашего устройства компанией Illumix и, нашим парт... и нашими партнерами. Вы можете ограничить объем собираемых данных. Меню настроек. На флэйер, спешил это бесплатная игра с покупками внутри приложения. Вы можете... Отключить функции покупки в настройках вашего устройства. Продолжая использовать игру, вы подтверждаете, что прочитаю политику конфиденциальности. Короче, добра эм, условия использования соглашаетесь с ним. Ну, короче, у меня в FNFR есть официальный. Ну, вот там сказали типа, надо официальный удалить, что у меня подвисло. Ребят, я умираю, у меня висит. Потому что я запись начал. Я даже ничего не понатыкал. Так, об тут у нас получается. Это консорки на R. попробуем. Ещё попробуем потише, конечно, делать. Знаешь, да, то вижу громкий такой. Так. Что-то у меня теперь не запускается. Ребят, что делать? Так, а э, впервые э, не понимаю, что мне делать. Обалдеть, о май гад, я это увидел. Ребят, это что? Это, это плюс трап, обалдеть. Это выглядит очень красиво. Хорошо. Так, тут у нас Darkest, Darkest. For Saki, на тут написано. Также мой ID игрока, моя версия. Сейчас 17-я версия. Вот. Вроде бы там последняя, думаю, да. Хотя было бы прикольно, если бы настоящий Фанатайер был бы тоже доступен в сатях, ну, точнее был бы доступен в разных версиях, ну или просто такое. Не делали вот эту вот фигню, которая усложняет это. Так Так-то я тут прохожу ее пытаюсь, это фигня. Вот. Я вот реально сейчас впервые форсаки наверх я даже не знаю, откуда он пошел. Но, думаю, я узнаю об этом. Вот. И, возможно, с вами поделюсь. С этим. Вот. Ну и телефоны я сразу пробую в наешь. Но я уже скачал, но у меня была не копия. А тут копия. Вот. И она весела для меня мало. А на то время, когда у меня были старые телефоны, которых которых 1-2 гигабайта, 8 гигабайтов даже было, было в общем, там вообще, вот 15 это тоже ни о чем, ни о чем. Я как-то снимал на телефоне, у которого 2 гигабайта или 1 гигабайт. Я не знаю, как я это делал, что за замок деньги на то время, а может на то время не было таких игр. Хотя я помню, я там понакачал, на снимал видосы там своим лицом, снимал кота, снимал бабушку, а... но бабушку просто снимал, и ей надо было что-то заснять. Маму снимал всех, короче, родственников и забил память. Потом мне друг помогал очищать эту память. Я помню, как он там мне, мне все мои ФНАФы удалял. Ну, мои картинки со ФНАФами. Но ну, а сам-то не лучше. Ну, конечно, он лучше, тем, что он не играет в эту игру. Ну, по мнению родителей. Родителей, которые не понимают, что у нас такие интересные игры для нас такие интересные. А у меня холодильник не, не закрывается. Ребят, у меня холодильник сломался. Вы понимаете, насколько я, э, насколько я такой человек, у которого холодильник сломался, когда загружаю фарсаки форсаки Air. Давайте подождем. Подождем еще. Но для вас, наверное, будет одна секунда. Кстати, я еще раз тут, тут перезашел в эту игру. И тут появилась такая красивая манго. Там кайф. Вот, у меня загрузка, я тут подумала, тут надо это разрешить, все там местоположение вкупил. Что-то пытаюсь тут сделать, чтобы работало быстрее. Загружалась. Я не могу ждать уже. Вот в чем на и форсаки наверх так долго запускается. Ребят, 82%, поздравьте меня. Я уже плавленный срок тут я хочу эм форсакин загрузился хочу сказать, что на загрузись. Пошел второй сухарик. Этот павлина сырочек фруктовый. Я не могу, я жду, а до сих пор 81%. Я такой, да блин. Тут мне наскучило ждать, и я решил, пока есть возможность, надо порисовать на плюш-трапе. Что ему еще нарисовать? Подожди, это не тем светом я рисую. <свят> так, рисуем форсаки, наверное. Так, разработчики не ругайтесь. Я просто жду, когда игра ваша э за... <свят> не похожа на бутыль. А это кола, если что. Это кола. Зеленые упаковки. Или как там спрайт вот этот. Больше похоже на микрофон зеленый. Или гриб. Ладно, думайте, что хотите. Я просто рисую всякую. Так, а вот, что еще вам нарисовать тут? Думаю, все не придумаю. Там. Что можно еще тут нарисовать? Вот. Пусть это будет Роксаночка. Ой. Ну, от Роксаночки подарочек. Волосики. Паричок. Только не говорите, что... О! Это скример. Не говорите, что у Роксаночки паричок. Вот мы продолжаем. Я забыл назвать ящик с подарком моменты. Монеты. Так. Go and end. Ну, я Остаток. Прикольно. Закрой. Давайте. Опа. Давно такого не было. А я тут остаток у нас. Ой. Забирать остаток только. У меня уже тут весело. Забираем. Что это было? Пришел. Да шеду. Ой. Нет, что делать. Ой, там понял Да блин. Я вот не знаю, как шеду Фредди. Это шеду Бонни это самое пригонять так с виду обычный фнахер еще плюс подарки могут попасть так кто там у меня на, на этой водичке нет как его вот самое поймать Немножко не разобрался вообще. А где у нас тут? Немножко что-то выглянула, потому что я так, так, так. Фонарик, это на маленькое. Так, как-то так. Вытащить себе ушла. А нарика даже не нужен, не да? знаю. ничего не собирает что за бабка ну ка Вс. ну за оп оп Блин. что делать что У меня телефон бешеный, бешеный. Ой. Ну, покажу, что пока. второй я не